Привет, это компания Event Market, меня зовут Сергей Жамков. Как вы заметили, мы постоянно организуем мероприятия и постоянно привлекаем тысячи заявок в различные направления бизнеса. И у нас постоянно возникает потребность в людях, которые умеют делать трафик так же, как это делает наша основная команда. На рынке сейчас очень много людей, которые обещают много клиентов, но по факту оказываются дилетантами. Мы и сами недавно потеряли более 100 тысяч рублей, просто наняв дилетантов, которые изначально были очень хорошо упакованы и красиво все рассказывали. Поэтому мы решили больше не экспериментировать и создать свою систему обучения, которая позволит привлекать сотни и даже тысячи клиентов практически в любую нишу. И поскольку мы будем обучать свою команду, для вас это также отличная возможность сильно прокачать ваш бизнес и быстро настроить большой поток заявок на ваши услуги и продукцию. Мы возьмем всего 10 компаний из разных направлений бизнеса и почти в индивидуальном порядке, в малой группе. Поможем вам и обучим быстро настроить самые сильные каналы трафика, которые обеспечат вас постоянным потоком заявок. Вконтакте, Facebook, Instagram, Яндекс Директ, Google AdWords и несколько секретных инструментов, о которых мало кто знает, и поэтому они очень хорошо работают. Так, если вы хотите настроить большой поток заявок в ваш бизнес и создать систему, которая будет постоянно привлекать новых клиентов на ваши продукции и услуги, Заполните форму ниже и оставьте вашу заявку. Мы вышлем вам подробную программу и стоимость и согласуем с вами дату собеседования. Да, мы возьмем не всех, а только тех, кому мы действительно сможем помочь, кому действительно будет полезна наша программа. В ходе небольшого собеседования мы это вместе с вами выясним. Итак, оставьте вашу заявку, получите программу. Стоимость. Если все вас устраивает, то записывайтесь на собеседование, и мы пообщаемся с вами лично для того, чтобы понять, насколько наше с вами сотрудничество будет продуктивным.